49-летняя дочь Аллы Пугачевой певица Кристина Арбакайте впервые объяснила журналистам, почему не хотела, чтобы суррогатная мать родила ей брата с сестрой. В интервью певица рассказала, что когда она была маленькой, знаменитой мамы практически никогда не было дома. А она вечно пропадала на гастролях или занималась устройством своей личной жизни, поэтому на единственную дочь у Аллы Борисовны попросту не хватало времени. Воспитанием девочки занимались бабушка или папа, к которому она ездила в Прибалтику на каникулы. Поэтому, когда в семье Пугачева и Галкина начали обсуждать возможность рождения суррогатных детей Кристина Арбакайта категорически была против. Она боялась, что дети будут страдать из-за неродивой мамы. «Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — заявила Кристина. Напомним, в этом году брату и сестре Кристины Арбакайта Гарри и Лизе, исполнилось 7 лет, и они пошли в школу. Младшие дети Примадонны просто купаются в родительской любви, 71-летняя Алла Борисовна старается наверстать упущенное и принимает активное участие в жизни двойняшек.